Всем привет, меня зовут Вас. Думаю, вы все не по знаете о видео, от которых люди и якобы сходили с ума. Психоделические, зомбирующие, проклятые, множество других названий, которыми окрестили данный феномен. При просмотре подобных роликов люди начинают ощущать дикий ужас. А находясь в одни в помещении, якобы ощущают чье-то присутствие. И я сразу же хочу сказать. Чтобы сильно люди воздержались от просмотра данного ролика. Так как здесь будет демонстрироваться видео, от которого якобы люди сходили с ума. А кто-то даже совершал самоубийство. Я ни в коем случае не рекомендую проводить данный эксперимент самому. Мы же это все делаем в научных целях, для того чтобы все это проверить и опровергнуть. Хоррор-анализ. Пятый выпуск. Психоделические Психоделические видео. Майана Моргодорг Глазгоф. Ролик, содержание которого просто. Что же это за феномен-то такой? Майана Моргодорг Глазгоф. Впервые о нем стало известно в 2008 году. В офис Ютуб Сан-Франциско поступила информация, что какой-то молодой человек совершил самоубийство. Но сделал он это очень изощренным способом, а именно выколол себе оба глаза ножом. Но самое интересное то, что перед тем, как совершить это, по данным, этот человек смотрел ролик на ютубе. А роликом этим являлся некий файл под названием Мориана Моргодор Лэнсгоров. Видео незамысловато красные тона и какой-то непонятный мужчина, который смотрит. Кадр. Честно сказать, мне даже было немного страшновато снимать данный выпуск, потому что я смотрел этот ролик задолго еще до существования проекта Хороанализ. И знаете, реально мне как-то было при просмотре данного видео не по себе. Куча вариантов и куча версий. Один из вариантов это то, что это видео не что иное, как психоделическое. Оружие, слитое военными в сеть ради проверки. Военные просто хотели узнать, какая будет реакция у людей на их новую разработку оружия, действующие на психику людей. Второй вариант. Человек, запечатленный на видео, является психически больным. А видео снято в палате для душевно больных. Третий вариант. Это то, что человек, который запечатлен на видео, уже не является живым. А снял он это видео ровно перед тем, как совершить самоубийство. Версий много, но к одной, точно единой целой, никто так и не пришел команде пришлось разобраться, что это за такое явление, правда ли все, что говорит об этом видео, и, конечно же, мы решили провести экстремию. Для более детального расследования данного феномена я решил позвать свою подругу Кристину. Ее вы могли уже видеть в первом выпуске Хоррор Анализ, а также мы с ней снимали 7 секунд челлендж. Я дал ей посмотреть это видео, и мне было интересно ее реакция на этот страшный ролик. Знаешь, с одной стороны, это стрёмно, а с другой, седьмое фотографию тоже как-то так сделали и просто поставили, насколько тут, 6 минут, 7 почти. Ну я в шугану. Какая у тебя была реакция на это видео? Это было стрёмно. Ну как, вначале, на самом деле, типа, когда ты смотришь, что. Как бы кажется, что просто на ну, лицо человека ничего такого страшного нет, ты просто смотришь. А потом, когда ты смотришься, прям в эти глаза, вообще вот в этот силуэт, это реально страшно становится, потому что это реально очень страшно. Типа мне было бы стремно. Вообще говоря, это видео появилось неизвестно откуда, и в принципе неизвестно кто автор. Кто на фото предположение того, что этот человек сделал эти фотографии либо перед самоубийством, либо это кадры какого то психически больного человека. Мне кажется, психически больного. Что же касается меня, то воздействие этого ролика на себя и что проверить так. Да. Который смотрел Мориана Моргадар, в лоскуль, как-то фигня там называется, уже все мозг не вает. Целый час, точнее час, и одну минуту, то просто да, хоть его хоть 24 часа смотрите, ничего в этом ролике нету такого с просто тупо мужик куда-то кадры в этих красных тонах. Так что ничего в этом ролике страшного нету. Но как ни крути, во всей этой ситуации можно прийти к одному выводу: никакой мистики здесь, конечно же, нет. Во всем виновато человеческое самовнушение. время просмотра человек сам себе накручивает. То, что если он будет смотреть это видео, снимает, что-то случится. Человеческий мозг. Он сам формирует те ощущения, которые якобы происходят во время просмотра. Страх, чувство нахождения кого-то за вашей спиной. И многие другие аспекты, которые происходят во время просмотра видео. А потом, конечно же, появляются куча вариантов, что же это за видео такое, откуда оно взялось, кто запечатлен в кадре и так далее. Ну как ни крути, никакой мистики нет. Запомните, друзья, в нашем интернете вы никогда не наткнетесь ни на какое видео, которое является психическим оружием, слитым якобы военными в сеть. Никаких не найдете пробнутых видео, потому что их просто-напросто не существует. Ну, быть может, только если психологическое оружие, но не в нашем интернете, а в Даркнете. Но об этом чуть-чуть попозже. Ну а если же начать копаться в этой истории глубже, то можно узнать даже личность того самого мужчины, что находится в кадре. Это Байрон Кортес, маркетинговый менеджер в биографии которого нет никаких мистических явлений. Он даже видел этот ролик, и ему он понравился. Мужчина ведет свою страничку в социальной сети, можно найти кучу его фотографий, но уже не в красных тонах. Ну что ж, друзья, я надеюсь вам понравился этот выпуск, и вы уже подписались на канал, если еще не подписаны, и поставили этому ролику лайк. Впереди нас ждет еще множество интересных и захватывающих выпусков этого проекта, а также его разветвления. Старт которого намечен уже на ближайшее время. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи и пока. До скорых встреч!